Всем доброго времени суток. Нажала на кнопку, а там вышла такая страшная надпись, что функция прямых эфиров временно недоступна. И мне аж меня в пот ударило, честно сказать. Вот на экране у вас сейчас это как раз и появилась надпись. Вот, но все хорошо, как я понимаю. Единственное, что вот делаю то, что должно быть, и теперь все можно начинать. Фуф, я немножко переволновалась, честно сказать. Итак, друзья мои, кто нас сегодня будет смотреть, кто присоединится, так как я сделала сегодня открытый доступ, у меня много подписчиков на моем канале, которые также хотят начать сниматься в кино, поэтому я сделала открытый доступ и оставлю это в открытом доступе, потому что я буду сегодня также говорить о своих курсах, о ценах и что же я даю ученику, почему он благодаря двухмесячному обучению, собственно говоря, начинает сниматься в кино. Ну, там, конечно, не два месяца обучения, но конкретно мы прокачиваем себя два месяца. Об этом я сегодня буду рассказывать. Э, но пока мы с вами идем, как же правильно выбрать курсы и тренинги, я вам расскажу, да. Также я сегодня мы затронем тему, как находить агента. Сейчас тоже должно быть на вашем экране, как находить агента. Вот, И, но сначала э, поговорим как же правильно выбрать курсы и тренинги. Затем о моем обучении и как находить агента. То есть самое сладкое мы оставим в конце. Также я еще даю объявление для тех ребят, кто скинул мне в WhatsApp фотографии, визитку. Для вас сегодня будет приятный бонус. У вас сегодня скидка на мое обучение будет немного Увеличена, да, скидка будет немного увеличена, поэтому это ли не прекрасно. То есть за ту проделанную вами работу, то есть начало пути совместного, так сказать, я решила э, увеличить вам скидку на обучение, и об этом я все подробно расскажу. Также, друзья мои, что хотела вам сказать. Э, смотрите. Кто сегодня присоединится в прямой эфир, пишите, как вас зовут, с какого вы города, какая вообще ваша цель, вы актер, не актер, начинающий актер, или это ваша мечта? И не важно, сколько вам лет, друзья мои, потому что у меня ученики, люди довольно-таки уже взрослые, начиная примерно от 30 и заканчивая 60 годами. Да, реально. У меня возрастные ученики ко мне идут. То есть люди уже понимают, куда они хотят пойти, что они хотят реализовать. И просто берут и начинают реализовать себя в творчестве, реализовывать себя в творчестве. Ну что ж, если вы смотрели вчера мой эфир, я сказала, что поеду на съемки, И я вчера была на съемках, но при этом я хотела бы сейчас вам сказать одну вещь. Приезжаешь на съемки намного раньше, и у тебя есть время. Вот за это время, пока я ждала свой момент входа в кадр, я, ребят, я успела отснять одни пробы. Причем они очень сложные были, я их даже внесла в свое обучение в свой курс по актерскому мастерству. И они очень длинные по тексту. Вот примерно так выглядит: Вот это 1А4. И вот еще здесь немножко у меня видите, да? Вот это я все сидела, от руки прописывала, и потом очень долго репетировала, затем э, снимала, потом меня пригласили к костюмерную, потом к гримеру, и я вновь сняла тот материал, который я до этого снимала. И у меня, во-первых, материал в голове закрепился, во-вторых, меня привели в порядок, да, и стала красивая, и я смогла снять вот эти пробы. Они очень большие, и причем, знаете, здесь сложность в чем? Это в том, что здесь надо, то есть специально к фразе подписывается, как я должна ее показать. Здесь главное было показать, когда я не вру, и когда мой персонаж врет. И вот я, допустим, даже не знала, что сожаление, эмоция сожаления выглядит таким образом. Глубокий вдох, Кусаю губы, уголки вниз, брови подняты. Сожаление. Я вот никогда не замечала, что потом вот специально к, подошла к зеркалу и посмотрела, когда я делаю сожаление, как у меня происходит. Ну, примерно вот да, так что брови подняты в этот момент, и уголки губ идут вниз, опущены. И глубокий вдох. Вот. Так что имейте в виду, как показывать сожаление. Глубокий вдох, кусающие губы, уголки вниз, брови подняты. И вот так вот примерно под, каждой, под каждым каким-то действием, предложением. Вот следующее, допустим, да, сжимаю губы, повышаю тон. Или замираю, задерживаю дыхание, часто моргаю. То есть, чем это сложно было, да? Мне надо было выучить текст вот такой вот большой, огромный. Вот он. Страница А4 тут еще с дополнением, да. Не надо выучить ну, весь этот текст, это раз. А во-вторых, надо было под каждым предложением э, сделать то, что просят по сценарию, по пробам. И на это у меня действительно реально ушло 4 часа работы, чтобы вы понимали, да. Но дальше, чтобы вы тоже опять же понимали, что после съемок э, я написала агенту, что все хорошо, я еду домой. Нам мне пишет, Лара, есть еще пробы. Я говорю, окей, в метро выучу, приеду домой, сниму. И то есть я приезжаю домой и снимаю еще одни пробы. Вот чтобы вы понимали, да, то есть какой вчера был интенсивный день, я провела марафон, я сняла пробы, я на съемочной площадке э, сняла своего персонажа. Еще там сложность была в том, что режиссер перед выходом в кадр посадил меня с главным героем, э, вычеркнул половину фраз. Половина фраз у меня соединилась. Если раньше я репетировала а, ответку, да, мне задают вопрос, я отвечаю. Мне задают вопрос, я отвечаю. И здесь у меня изменился текст, и на его вновь выучивание этого текста у меня всего было 10 минут. То есть вот я дошла до съемочной площадки, на меня одели петличку. Пока там выставляли свет камеру, в этот момент я учила текст. Это опять же, чтобы вы понимали, какая сложность работы актера. Ты снимал пробы одно, пришел на съемочную площадку совершенно другое, и потом мы еще сделали дубль, когда режиссер немножко предложил свое видение, и я его, он попросил мистически это сделать. И мне пришлось сделать вот это мистическое. То есть на ходу, понимаете? Вот все меняется на ходу. Тут же выучить текст, тут же переделать из одного варианта в другой вариант это сложно это не так что ой я хочу вы знаете так я хочу быть актером ля ля ля да я вам рассказываю реально то что происходит на съемочной площадке вам рассказываю реально что у человека в день происходит марафон пробы съемка снова пробы а утром ты встаешь и готовишься дальше к марафону. И я вас поздравляю с третьим днем марафона, с завершающим днем вас и себя тоже в том числе, потому что это тоже работа. Это очень много э, вкладывания сил, энергии и других, соответственно, тоже ресурсов. Ну что ж, сейчас я посмотрю, кто к нам присоединился. Если будут сегодня вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте, можете оставлять в комментариях или писать мне в WhatsApp. 985 447 2087 и я с удовольствием на них отвечу так я же сегодня вот у нас еще вот у нас еще сегодня чего не было вот у нас сегодня чего не было нашего замечательного чудесного а, квадрата малевича потому что мы не знаем чем же все-таки закончится ну что ж если вы присоединитесь, напишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Ну, идем вперед, да? Первый вопрос, который кажется, ну, вроде, ну, как же правильно выбрать курсы и тренинги? Это же такая легкотня. Подумаешь, да я легко и просто это все сделаю. Нет, друзья мои, нелегко и просто это все сделать. Значит, первое, что я бы порекомендовала вам сделать: во-первых, чтобы вы понимали. Ой. Чтобы вы понимали, в Америке система Станиславского в итоге обрела 8 направлений. 8. И актер может выбрать любое из этих направлений. Да, может. Но и при этом у каждого направления есть актеры, которые получили Оскара или премию Тони что я предлагаю в России в России конечно нет такого разветвления да? но я предлагаю следующее обязательно возьмите систему станиславского она тоже конечно ну, не вот ярко выраженная да, система станиславского но через психофизику да? найдите. Пройдите обязательно а, систему Чехова. От Чехов – это работа через тело, но опять тоже не обязательно, не факт. Есть очень много а, техник работы через тело. И, кстати, вот здесь я порекомендую Ирина Багрова, режиссер. Она у меня в друзьях есть в Фейсбуке. Она сейчас не знаю, но раньше она вела вот как раз курсы а, по работе актера через тело. Это вот такая методика. Просто я Работала с ней, и я знаю, что это такое. Это вот такая силища. Поэтому а, через психофизику вы должны понимать, да, и пройти эти курсы и тренинги, если вы хотите стать актером. Через тело обязательно. И еще я бы посоветовала технику Майснера. Ее очень тоже хвалят. Вот ее технику, его технику, к сожалению, я не проходила, но я проходила очень много а, техник работы через тело. Вот, и здесь у меня тоже очень много техник, у меня тоже различных много курсов по актерскому мастерству. Я не останавливаюсь в своем развитии. Итак, дальше, что надо обязательно посмотреть? Отзывы. Посмотрите обязательно отзывы педагога или попросите, чтобы он вам выслал, на страничку, да, где у него отзывы, послушайте его, возьмите у него бесплатный урок, чтобы ощутить связь с педагогом, нравится вам это, не нравится то, что он преподает. Это очень, на самом деле, важная такая работа. Побывайте у него на марафоне, посмотрите, откликается вам это или не откликается. Вам решать, друзья мои. Да, это ваше желание, ваш педагог. А вот смотрите, у меня был такой случай. У меня был прекрасный ученик. Почему был? Мы до сих пор общаемся. Денис Бородин. Он из Екатеринбурга. Очень интересно, он меня нашел. Ну, в принципе, большинство так моих учеников находит. Он искал курсы дистанционные актерского мастерства. Вышло мое какое-то видео. Он посмотрел, написал мне и мы с ним начали заниматься. Причем он сразу оплатил vip пакет без лишних вопросов, без ничего. Я немного была удивлена. но ну, мы так с ним хорошо сработались вообще замечательно. И когда мы с ним учились, он спросил, Лар, а вот есть курсы Чабок, и я хочу прилетать в Москву, и, значит, на выходных там обучаться, и потом обратно в Екатеринбург. Ну, как бы деньги у него позволяют, да? И я ему говорю, зачем? Не надо. Ну, потому что Чабок это Станиславский. Я тебе это все даю. Тебе это не надо. Ну, значит, он же мужчина. Но сначала же надо попробовать и сделать самому. В общем, он прилетел, посидел, позанимался. Значит, да, он должен был два дня пробыть, и мы должны были с ним встретиться, погулять по Москве. И он мне звонит и говорит: Ларви, ты знала? Я говорю: ну, знала. Но ты же сделал все равно по-своему. Он, ну да, сделал. И он говорит, все, я забрал документы, я забрал деньги, и все. Я сегодня вечером улетаю обратно домой. Давай мы с тобой сейчас встретимся, погуляем по Москве, и все будет замечательно. То есть э, человек все-таки не э, попробовал, ему не понравилось, э, и мы с ним доучились прекрасно до сих пор вместе общаемся. И я уже говорила о том, что этот человек сейчас снимает свое кино. Причем так интересно, во время нашего с ним обучения он снялся в рекламе, где ему заплатили 300 тысяч. И он познакомился там с продюсером. И вот этот продюсер сейчас также с ним желает начать снимать фильм по сценарию Дениса. Вот такая вот интересная вещь, вот такая интересная штука. Поэтому... Можете довериться своему внутреннему ощущению и пойти учиться а, с педагогом, да. А можете просто решить для себя, с какой методики вы можете начать. Там, допустим, с психофизики. Хорошо. Но у меня, например, а, на курсах я делаю все вместе. И через тело где-то мы работаем, где-то мы через психофизику работаем. Но я вообще рекомендую актеру а, делать так, как ему удобнее, как он чувствует. Вот на этом, в принципе, держится моя методика. Итак, с этим мы все поняли, надеюсь, да, друзья мои? Как же правильно выбрать курсы и тренинги? Так, идем с вами дальше. Сейчас я зайду, посмотрю, кто у нас там что написал. Так, отлично. Угу. Ну что ж, идем с вами дальше. Теперь э, мы пришли к тому замечательному моменту, когда я вам на примере одного лишь пакета, VIP-пакета э, в данном случае, расскажу о том, что предлагаю я, как мы с вами пройдем тот путь от начала. Я не знаю, правда, на каком вы будете актерском уровне. И до конца, до того конца, когда вы получите роль и отобьете те деньги, которые вы заплатили за обучение. У меня всегда стоит такая цель. И ребята на моем обучении отбивают те деньги, которые вкладывают. Если, конечно, слушают педагога, советуются со мной, то все у нас прекрасно получается. Ну что ж, давайте я сейчас буду работать через VIP-пакет, потом объясню, что есть пакет Light пакет classic и чем отличается пакет classic пакет light вот vip пакета не только ценой так ну что ж давайте попробуем вот переходик сейчас я сделала сейчас я даже увеличу это чтобы вам было видно лучше да вот значит смотрите а, обучение строится следующим образом Конкретно мы с вами обучаемся два месяца Ну там а, два с половиной может быть месяца Может быть там еще что-то, потому что бывает разное да? Люди в основном все работают а, Когда-то у меня съемки, я прошу перенести урок Или когда-то человек просит, там уехать надо, доллар, Вот неделю у меня не будет, я говорю, хорошо То есть мы соглашаемся, а, у нас такое соглашение да, с человеком вот, но так-то лучше, конечно, за два месяца все это пройти и все это сделать. Итак, водный урок. Водный урок есть у всех трех пакетов, чтобы вы понимали. Это бесплатный дистанционный урок. Но так как у нас с вами было три дня марафона, поэтому мы просто сделаем все довольно-таки, да, этот водный урок уже сразу включен. Мы начинаем с него. Дальше второе. Схема построения тюда или АМ математика. Что это значит? Вот написано еще работа с педагогом. То есть э, я вам э, на схемах показываю э, все, как в принципе строится актерское мастерство. Неважно, монолог вы это делаете, этюд вы делаете. Объясняю, что такое полярности. Дальше затем э, будет материал, который после урока я вам высылаю для закрепления материала как устроится урок сначала идет теория затем практика это отрывки из фильмов или какие-то упражнения упражнения обязательно в каждом уроке да и э, затем мы с вами в конце каждого урока я вас буду спрашивать какие ваши победы за урок вы должны быть к этому готовы дальше э, вот схема построения тюда или ам математика да почему я назвала так этот урок потому что зачастую нам а, объясняют учителя все очень сложно и когда вы смотрите видите это визуально то есть видео аудиофайлы и еще к прочтению материал вы лучше это понимаете и я сделала специальные схему чтобы человек понял как рождается оценка что такое сферзадача? Да, она прямо будет нарисована, прорисована. Что такое сценическая задача? Это также будет прорисовано. Представляете, да? Такты и действия, чтобы актеру было понятно, они также будут прорисованы схемой математической, чтобы у человека это осталось в голове. Вот что самое главное. Дальше идем. Третий а, урок это мощное упражнение для развития актерских навыков. Ну, там понятно, да, что я даю чисто упражнения. Мы прокачиваем себя, мы с вами а, тормошим, да, всю, всего себя. Не только а, тут, тут, но и наше тело. Итак, и четвертый урок – это практика анализ домашних заданий за три прошедших урока. То есть на каждом уроке я вам даю домашнее задание, которое вы снимаете на камеру, высылаете мне, и я его смотрю комментирую, даю вам обратную связь, где что подтянуть, а где вы большие молодцы. И в VIP-пакете, и в классик-пакете мы с вами добиваем видео до профессионального уровня. То есть одно видео вы можете а, делать месяц. Вот не нравится мне, и все. Вот переделывайте. Вот не нравится, и все переделывайте. Ну нет, не просто не нравится, я же буду говорить вот, вот это исправь. Вот это исправь Ну, конечно месяц никто не делал поэтому я просто так пошутила ну или так постаралась вас напугать дальше идем а, пятый урок сейчас посмотрю там 5 ага, есть импровизация в кадре пройти кастинг и остаться в живых то есть мы с вами делаем упражнения импровизируем те же самые которые были у меня когда-то на кастингах все очень просто я взяла все то, что какие кастинги я проходила. И даю теперь это ребятам. То есть, что здесь хорошо? То, что вы сможете пройти кастинг на рекламу легко и просто. Вот так вот. А на рекламе платят большие деньги, ребята. Вот чтобы вы понимали, да. Ну, там есть, конечно, 20 тысяч, но это другой разговор. Вам соглашаться, идти на такую оплату или нет. Дальше идем. Шестой урок. Разбор эмоций. Сарказм, позитив, негатив, грусть, страсть, изумление, страх, чувство превосходства, раздражение. Смотрите, это все те эмоции, которые человек должен снять в визитке по рекламе. Кастинг, где выкладывают классные по рекламе кастинги, я дам. Своим ученикам я все даю. Есть такой кастинг замечательное кастинг-агентство, где это все присутствует. И вы можете эту визитку заранее заготовить, а потом просто отсылать. Но как это все делать, мы это рассматриваем вот как раз на шестом уроке. Причем, что актер может показать через тело? Сексуальная энергетика, флирт, деловая. Мы тоже это проходим, мы прямо в этот день работаем, ходим. Вы у себя дома, я у себя дома. И все это. Прорабатываем через тело уже. Дальше, седьмая, седьмой урок. Учимся определять сверхзадачу, сценическую задачу. Вот здесь вот очень важно, это самое основное для актера, Что хочет его персонаж. Вот здесь мы полностью разбираем теорию, отрывки из фильмов, упражнения. И восьмым уроком практика, разбор снятых вами эмоций. Вот сейчас я немножко подвину. Так, вот а, снятых, вам эмо... снятых с вами эмоций, сверхзадача, а, сценическая задача, анализ фильмов. А, то есть а, мы не просто с вами пройдем материал по сверхзадаче и сценической задаче. Мы с вами будем работать. Ваше домашнее задание будет просмотр фильмов, где вы будете определять сверхзадачу героев, сценические задачи героев. Вот так вот. Интересно. Да, ребята любят смотреть кино. Идем дальше. Крас-роли, девятый урок а крас-роли или такты и действия. Вот это очень полезная вещь. Это, как я уже говорила, да, когда человек, то есть актер не имеет права говорить ровно по прямой, да, он обязан, потому что в жизни мы ругаемся тоже не просто так. Мы где-то кричим, где-то молчим где-то истерим, где-то плачем. А актер выходит такой на, на, на сцену начинающий, и у него все ровно, монотонно. Вот примерно сейчас как я, да, потому что у меня у камеры звук очень берет досконально все все практические звуки, поэтому я стараюсь так немножко тихо говорить. Так-то я более эмоциональный человек. Так идем дальше. Десятый урок, практика, разбор трех мини-монологов по теме. Такты и действия. Вот. То есть, ребят, вот 10 урок. У нас практика, разбор трех мини монологов по теме а, такты и действия. Вы их снимаете дома. Мы это все, мы с вами репетируем. И потом вы снимаете. Я получаю, смотрю, говорю, где у вас хорошо получилось, где вы ошиблись. И, если что, вы переснимаете. В пакете Light вы ничего не переснимаете, вы просто снимаете, я вам указываю на ваши ошибки или то, что у вас хорошо получилось, и мы идем дальше. Так, дальше идем. Одиннадцатый урок в пакете VIP это актерская пауза, внутренний монолог, где мы с вами будем прорабатывать конкретно этот инструмент, эту технику полностью теория, практика и упражнения. Итак, двенадцатая практика – проверка домашнего задания. Домашнее задание по внутреннему монологу и по тому материалу, который вы сняли, вернее, пересняли, все это вы не высылаете. Да? То, что переснимаете, вы всегда высылаете на уроки практика. Вот 10 урок, 12 урок – это у нас уроки практика. Вы всегда можете зайти на, на сайт актеркино.ру. Он под этим видео есть, присутствует. Можете сейчас сами кликнуть на ссылку и пройти вместе со мной, вот сидеть и смотреть. И а, всегда понимать, что какой следующий урок и какая следующая тема. У вас все это будет в наличии. Так мы закончили в пакете VIP первый месяц обучения. Занятия проходят три раза в неделю по одному часу. Дальше идем. В пакете классик у нас будет 10 уроков. Тут не видно. Сейчас не буду переключаться, потом переключусь. А, значит, в пакете VIP у нас больше всего уроков. Там 23 урока. Будет у нас с вами это раз а, дополнительные уроки. То есть будут, да. И ладно, не буду забегать вперед, идем во второй месяц. Итак, второй месяц. Первое. Большая работа с первым монологом Новелла и Сонет Шекспира. Всю сверхзадачу, такты и действия. Внутренний монолог. Мы это все прошли. Мы это будем отрабатывать на новелле Леонида Ингибарова, которую вы выбираете сами, и на сонете Шекспира. Будем работать вот еще с классикой, скажем так, да? Это же чудесно, замечательно. На самом деле это очень нужная тема и тема для закрепления пройденных уроков. Идем дальше. Номер два. Практика. Анализ снятых вами монологов и сонетов. То есть мы это все разбираем с вами, репетируем, как мы читаем это все, и вы снимаете самостоятельно дома, затем я просматриваю. Идем дальше. Третий урок. Навык вхождения в персонаж, отработка предыстории. То есть это не просто так, да, какая-то вот такая фишка. А Дело в том, что э, э, на съемочной площадке вы должны войти в персонаж за 30 секунд. Вот, ребят камера, мотор, да, хлопушка подошла, хлопнула, и все. И у вас есть буквально несколько секунд, пока режиссер скажет, начали, вы должны войти в эмоциональное состояние и выдать. Это называется предыстория, и с ней мы работаем. Дальше идем. А, на... а, так, сейчас посмотрю. там. Будут вопросы, пишите, хорошо. Так, идем дальше. Угу. актерские манипуляции упражнения работа с педагогом а, вип-пакете все уроки вы работаете с педагогом а в пакете classic а, вы работаете самостоятельно этот урок у меня продается отдельно он стоит 2 999 об этом я говорила в первом дне обучения в пакете Классик вы его самостоятельно изучаете, в пакете Лайт его нет, а в пакете VIP мы с вами сидим и все самостоятельно изучаем. Также будет домашняя работа. Идем дальше. А, а, актерский. Так, шестой урок. При поиск препятствий, манипуляции, разбор характера персонажа. Мы с вами будем это делать. То есть у персонажа есть препятствие. Да, мы будем понимать, что это такое и как они нам помогают а, придумывать манипуляции для персонажа. И разбор характера персонажа. Вот это мы с вами все будем делать. Пятое. Разбор и репетиция двух монологов. Почему двух? Потому что э, ну не успеваем, ребят. Вот реально. Если вы хорошо всю тему схватили, все у вас получилось, мы сможем с вами и три монолога одновременно разобрать. Потому что пробы мы, иногда нам приходится за час снимать идем дальше 6 практика анализ снятых с вами монологов то есть вот этот разбор двух монологов это уже такой итог всего всей схемы актерского мастерства всех законов станиславского скажем так и мы вот этими монологами уже подытоживаем нашу работу дальше идем Седьмой. Разбор персонажей серийного убийцы, а также состояний алкогольного и наркотического опьянения. То есть мы не просто так а, показываем эти состояния, да, а балды, вот захотел, показал. Нет. Мы реально входим в эти состояния. У нас упражнения специальные существуют. И затем вы снимаете также этюды на эту тему. И еще по поводу разбора персонажа серийного убийцы. Не надо здесь бояться. Многие а, я сначала спрашиваю, есть если вы согласны работать с этим персонажем то мы с вами работаем если нет то значит на нет и суда нет то есть не надо бояться этой вот строчки но мужчина как правильно да как правило но женщина не все я тоже это прекрасно понимаю поэтому <с> я иду на встречу всегда своим ученикам идем дальше а так 8 это практика проверка персонажей алкоголика наркомана убийцы ну, это вы снимаете, да, как я уже говорила. Девятый. Актерский кейс, портфолио, шоу-рил, видеовизитка, дополнительные навыки актера. Вот в девятом уроке, очень важный урок, это тот урок, который даст нам старт для того, чтобы мы с вами отсылали всем агентам, всем продюсерским компаниям, которые... Я знаю точно, работают, причем работают хорошо. Но чтобы нам все вот это начать э, отсылать, заполнять свое резюме, портфолио на нужных для нас сайтах, для этого нам надо как раз вот это актерское портфолио. Оно жизненно необходимо. И мы с вами это делаем все правильно, по закону. Теперь смотрите, десятый. Вот тут мы делаем небольшой перерыв. Пока вы... Сейчас я вот так вот подниму. Тут мы делаем небольшой перерыв, пока вы готовите этот актерский кейс. Да, он не сразу родится, но то, что мы с вами работали до, это, до этого, у нас уже есть оттуда, что взять. Все, у нас уже есть практически готовый материал. Что мы делаем с вами? Так, а где же? А вот и там же в актерском кейсе а, видеовизитка. вот видеовизитка мы тоже делаем и фотографии мы тоже делаем и шоурилл мы тоже делаем десятый урок это монтаж для начинающих плюс подарок а, лицензионная программа Adobe master collection cs55 а я вам ее высылаю вы устанавливаете мы работаем да конечно сейчас я понимаю немножко другое время да. Скажем так, вы все работаете на телефоне, если вам будет удобно на телефоне работать, что ж, вы мне просто говорите, Лар, в принципе, я делаю монтаж отлично на телефоне, я говорю, слушай, супер, замечательно, тогда нам, по идее, этот урок не нужен, и я его заменяю на какой-то другой урок, ничего страшного в этом нет, допустим, я могу предложить вам какой-то урок с марафона работы на камеру или, допустим, если вы продвигаетесь в свой YouTube канал, я могу предложить вам все свои знания по YouTube каналу Дальше одиннадцатый урок это практика, проверка актерского кейса и самостоятельно созданной визитки. То есть вы все это создаете самостоятельно. Пугаться не надо. Здесь иногда я даю даже побольше времени. То есть мы, допустим, в понедельник провели урок, и я могу сказать, что в пятницу это должно быть все готово. То здесь я понимаю, что человек, на человека как бы много всего свалилось, да, но потихонечку-потихонечку он это сделает. Чтобы затем, когда мы заканчиваем, вот одиннадцатый урок мы закончили с вами да, в ВИП-пакете, и что происходит? Затем мы с вами не расстаемся. Я вас не выкидываю никуда, не говорю то, что ну ладно, все, чел, ты мне заплатил, я тебе все дала, все, до свидания. В ВИП-пакете мы с вами занимаемся дополнительно вот два месяца мы закончили с вами еще плюсом три месяца три месяца чего три месяца вас продвижения как актера то есть мы с вами если мы с вами встречались три раза в неделю в этот раз мы с вами встречаемся два раза в неделю но, если вам прислали пробы, неважно, есть у нас сейчас урок или нет, и неважно, сколько времени, вы мне пишете, Лара, у меня появились пробы. Мы вместе их разрабатываем, тренируем, практикуем, репетируем. Затем вы снимаете, отправляете мне, я говорю, да, вот такие пробы, и вы отправляете уже тому человеку, кто прислал вам пробы. То есть, наша задача с вами – отбить цену вип-пакета. Но я сегодня расскажу еще о скидках, да, не надо пугаться. То есть два месяца мы учимся, другие два месяца мы с вами работаем со сценариями. Сценарии, которые реально мне приходят, над которыми я реально работаю, я даю их вам. Мы с вами вместе это прорабатываем. То есть не монологи уже никакие, да? а сценарии, реально сценарии. И так два месяца мы с вами... Вы представляете, за три месяца как вы прокачаетесь на сценариях? Да вы пробы будете, как орешки щелкать. Да еще я под рукой, когда а, я вас подстегиваю, говорю, ты сегодня резюме отправил куда-нибудь. А, я еще даю полностью всех кастинг-агентов, с которыми я работаю, действующими, с которыми я работаю. Сегодня о них не буду говорить. Я даю вам а, те агентства, с которыми я работаю. Вам единственное, что надо будет это все заполнить. И вот как раз пока мы с вами еще вместе три месяца дружим, вы это все заполняете. Вы каждый день смотрите те каналы, которые я вам дам, и где реально хорошие пробы не за три тысячи рублей и не за полторы тысячи рублей. И вместе со мной вот эти три месяца у нас на то, чтобы вы снимались. Ну, в принципе, некоторые за два месяца начинают сниматься уже. Особо талантливый, особо одаренный. Итак, это был VIP-пакет. Сейчас я расскажу э, по его стоимости на 3 дня. То есть сегодня я не буду считать день, да? А сегодня я буду э, считать э, 26, 27, 28. Будет 10% скидка. Сегодня, если кто-то оплатит VIP-пакет, Classic пакет, ему будет 15 процентов скидка также 15 процентов скидка будет тем ребятам которые мне в WhatsApp выслали свое а, портфолио в 3-4 фотографии визитка о чем я просила вчера вам будет ребят 15 процентов скидка 15 процентов будет скидка вот сегодня 25 0 8 20 -е, 21 -е. если вы оплачиваете до 12 часов ночи, пожалуйста, 15% скидка. Что это значит? Пакет VIP стоит 90 тысяч. Объясняю. 90 тысяч, если мы с вами 15% скидка, то получается это 13 500 вычитаете. Получается 76 500. Если вы 10% скидку оплачиваете, то это получается 81 тысяча вы оплачиваете. да, Это 16 200 рублей в месяц месяцев обучения получается у вас каждый месяц 16 тысяч 200 рублей это не такие уж и большие деньги а дальше значит 76 500 это 15 процентов скидки и вы можете также допустим лар не могу сейчас полную сумму внести вы можете за vip пакет внести 10 тысяч и затем мы с вами там через две недели вы вносите оставшуюся сумму денег да ну то есть если вот 15 процентов 76 500 то вы вносите потом 66 500 вы бронируете участие в если в течение трех дней оплачивать, у вас будет 10% скидка. 81 тысяча. Итак, что-то я на голове там сделал такое. Теперь по поводу э, VIP-пакета. Сейчас перейду на VIP-пакет. Так, сейчас перейду на VIP-пакет. Все то же самое. Все то же самое. Оплату можно произвести под этим видео. Там есть и Тинькофф, и Сбербанк, и Яндекс, и ВТБ. Можно все это перевести по номеру телефона, ну, кроме Яндекса, соответственно, да. В пакете классик у нас 20 уроков, и поддержка будет один месяц после окончания двух месяцев обучения. Там у нас нет работы с наркоманом, с, убийцем, с убийцей. В общем, несколько уроков и еще один урок самостоятельно будете изучать это урок по манипуляциям. Итак, он стоит у нас. То же самое, один час три раза в неделю мы с вами занимаемся. Также у нас будет то, что вы снимаете видео, высылаете мне, мы его разбираем по косточкам, и затем вы его снова переснимаете. Оплата пакета стоит 50, три дня оплаты, это получается 26, 27, 28, 10% скидки, 45 тысяч. Это один месяц обучения 15 тысяч. Это не такие большие деньги. Это один урок – полторы тысячи рублей. Это вообще ни о чем. Итак, дальше идем. Для тех, кто оплатит сегодня до 12 ночи, скидка будет составлять 15%. То есть вы оплатите 42 500 рублей. До сегодня, до 12 и также тем, кто выслал мне в WhatsApp свои видеоработы, то есть свою видеовизитку и фотографии, я вам дала обратную связь, вы оплачиваете 15% процентов в течение трех дней. То есть также вы можете сделать предоплату. Да? Вот, Лар, хочу забронировать, допустим, 15%. процентов. Да? Высылаете мне десять тысяч и бронируете 15%. процентов. Десять тысяч пакет классик пишите все все отлично 15 процентов вы забронировали то есть до 12 часов если вы сегодня вы, э, оплачиваете то же самое с пакетом VIP, то вы оставляете за собой право 15 процентов это не касается тех ребят кто мне WhatsApp выслал э, то что я вас просила на предыдущем уроке для вас 15 процентов любом случае а, вот итак э, 10 процентов тоже можно забронировать, да? также высылаете мне 10000 тысяч и бронируете а через две недели оставшуюся сумму. Теперь по пакету Light, это последний пакет, прекрасный, чудесный тоже пакет. Так, сейчас секундочку. Поняла. Пакет Light. Здесь у нас будет занятие три раза в неделю. у там вот написано по 40 минут, но не получается по 40. Мы все равно как-то вот получается у нас час. Здесь в чем у нас проблема. Ну, не проблема, вернее, у нас 16 уроков с вами будет. Здесь нет некоторых уроков, которые. Здесь только основные уроки, скажем так, да. Упражнения. Вводный урок, упражнения, работа с эмоциями сверхзадача сценическая задача окрас роли такты и действия ага, внутренний монолог импровизация в кадре то есть как нам с вами выигрывать кастинги да по рекламе разбор монолога и в принципе то есть самое основное Тут все самое основное вычленено из э, пакета классики, из пакета VIP то, что вам понадобится в работе с персонажем, и э, почувствовать себя свободным человеком. Здесь не будет скидки. Да, говорю сразу. Здесь э, цена фиксированная. 14 тысяч. Все. Никаких скидок на этот пакет нет. Его также. Можно приобрести в любое время суток. Да? Можно там через месяц приобрести, можно сегодня приобрести, можно завтра приобрести. Все зависит от того, что вы вообще хотите достичь. Так, все. По обучению у себя я сказала. Вопросы жду в чат. Сейчас посмотрю, есть ли там вопросы. И мы с вами пойдем к последнему вопросу, где же брать кастинг агентов. Где же нам с вами брать кастинг агентов? Песня Душа болит. Немного не поняла. Песня Душа болит. Угу. Так, ну что ж, теперь. А что там, какая-то песня играет? А, в общем, я не поняла этот комментарий. Ладно. Смотрите, теперь подходим к последнему пункту, замечательному. Так, к нашему последнему пункту. Ух ты, ах ты, все мы космонавты. Так, сейчас немножко, вот она. Так должна быть. Так. Вот, то есть я вам рассказала об авторской системе свободно, легко, уверенно снимать пробы и проходить кастинги. А, еще самую важную вещь не сказала. Ребят, после моего обучения да, за два месяца я вам даю все контакты своих агентов. Все. Если я вижу, что мы с вами вдвоем вместе справились, мы с вами вдвоем вместе справились, то мы получаем все, все связи. Вот так вот. Вот так вот. И, кстати, я еще расскажу, как с каждым агентом общаться. То есть это тоже немаловажный факт. Так, как находить агента? А, вот здесь а, все на самом деле просто. Если бы я знала раньше, что это все так довольно-таки просто, как было бы хорошо. А то я в Москве уже 8 лет, и вот сейчас только у меня колесо все раскручивается, все только сейчас начинается. Ну, я еще, понимаете, работа актеров так, э, такая интересная, да, ты вроде начинаешь, вот приехал в Москву, ты начинаешь рвать, метать, тут, там, сям, вроде что-то пошло, потом ты понимаешь, что вот это что-то пошло, надо все время как-то вырывать, как-то что-то делать, все время искать, ты немножко подустаешь, и вроде как отходишь отдел, начинаешь заниматься чем-то другим, там, э, продвигать свой YouTube канал или еще что-то, да. А потом вдруг ты опять понимаешь, что вау, я опять хочу. Вот, честное слово, я очень мечтала сделать зубы, и перед этим я на два года отошла, потому что я копила деньги на зубы, чтобы сделать голливудскую улыбку, потому что я понимала, что она мне жизненно необходима. И я немножко отошла, да, так стухла, а вот сделала, да, улыбку, берем рву и мечу просто со всех сторон. Я и туда, я и сюда. Вот я каждый день там и тут просматриваю, кастинги ищу. Иногда я думаю, откуда у меня силы-то берутся. И вот у каждого актера этот момент, он происходит. Понимаете? И в принципе, вот если у вас сейчас вы только приехали в Москву, вы рвете и мечете, то в таком случае вот Facebook. Это очень важно. В Facebook, вот я в принципе, ВКонтакте очень мало сижу. Там как-то так просмотришь там что-нибудь, да, вот, но Facebook для меня это основной э, момент, Facebook и Telegram, вот если у вас нет Telegram, скачайте Telegram, э, все очень просто, у меня, кстати, в друзьях, можете посмотреть, э, кто у меня там есть, да, э, дальше можете к ним в друзья постучаться, вступите в группы в Facebook, потому что ВКонтакте, я что-то не видела, что там, были нормальные ценники и нормальные вообще кастинги вот честное слово я ушла практически из всех групп в ВКонтакте все как-то там неинтересно а вот Facebook довольно таки интересно поэтому вступите там во все группы там где написано слово кино кастинги кастинги Москвы вот для актеров вот прямо находите эти группы и вступайте дальше но ребят даже если вы вступите туда да если у вас нет если вы не умеете правильно высылать свои фото и видео, если у вас нет хорошей визитки, то как бы сколько бы вы не высылали, вас будет и там. Вы никуда не продвинетесь. Дальше. Набрать в интернете действующие агенты, Инстаграм. Все. Набираете просто. Продакшены, продюсеры, агенты, кастинг-агенты. Что в Инстаграм? А, в Инстаграм можно набрать кастинги, пробы, это тоже все есть все и вы просто берете вот этот список который выходит и ищите но единственное что там а, большинство списка не работающего вернее не большинство но есть это надо тоже выкапываться это надо копать вот понимаете брать лопату и копать но если вы действительно хотите сниматься в кино то значит вы это будете делать вот а, что плюсом у меня а, я остановилась на трех агентах на трех агентствах, нет, на четырех, по-моему, агентах. Все, все, ребята, все. Ничего не надо больше. Так, идем дальше с вами. Так, это будет там сколько пунктов? Семь пунктов, по-моему. Три. Смотрите, если вы даже снимаетесь в массовке, вы приходите на съемку. Знакомитесь со всеми, спрашивайте, кто их пригласил, кто его агент. Я понимаю, что некоторые актеры, ну, не в жизни поделятся с вами, особенно там главные действующие актеры. Актер актер Рознь, да, некоторые поделятся. Вот Алексей Шевченков, я к нему подошла и говорю, у меня вот актерское мастерство я веду, ребятам, вы не придете к нам на встречу. И он без проблем дал мне номер телефона, без проблем приехал и пришел, представляете, и провел у нас у ребят мастер класс по актерскому мастерству. Вот такой вот человек. Поэтому раз на раз не приходится. Но я когда прихожу, я стараюсь, если я сижу еще в коморке там с кем-то, я, вот кто твой агент, а, дай мне, пожалуйста, номер телефона или почту, я напишу. Потом у меня же очень много учеников, которые уже отучились, которые там, Лара, вот надо туда еще вступить, Лар, а вот сюда, а вот здесь вот пробу высылается. Вы понимаете? То есть я создала целое такое хорошее сообщество Или когда я вижу пробы, что ученику подходит Я сразу высылаю их своему ученику Почему нет? Вот, дальше Это для массовки, да? Вот пришли Ну, в принципе, я также делаю, как я уже сказала Четвертое. Четвертое написала Своих агентов ясен перец я давать сейчас не буду Пятое Смотрите, ага вот, Дружба, вот, сказала, что Денис Бородин, допустим, познакомился с продюсером, да, вот, с которым они сейчас совместно просматривают его сценарий, сценарий очень интересный, вот, и что вы делаете? Вот, приходите на съемочную площадку, обязательно вот с каждым подружитесь, вот каждому что-то хорошее скажите, потому что и даже водитель, который вас везет, ведь это человек, и он трудится. Вообще старайтесь со всеми дружить. Нельзя там, я пришел в плохом настроении, сейчас тут накричу, там накричу, ну и что? Ну, кому вы хорошо сделаете, вас просто запомнят, и все в следующий раз навряд ли пригласят. Дружим. А может, мы там в соцсетях вместе скооперируемся, да, и будем узнавать, а может, там она про меня что-то скажет, да? А, кстати, очень хорошо дружить также с режиссерами потому что режиссеры иногда... Я всегда после съемок подхожу к режиссеру и благодарю его. Это у меня закон. Вот, ну, если вы в массовке снимаетесь, то я думаю, что этого лучше не делать не надо, а то режиссер и так устает, и тут еще. Так, дальше. А, так, вот. Все. Все я сказала. Ну, да, и кларишом добавляйтесь, друзья. Потому что у меня тоже иногда я выкладываю в кастинге. В группе в Фейсбуке на своей странице, в Инстаграме и вот ВКонтакте. В группе «Актерское мастерство» у меня такая есть группа. Там я тоже выкладываю кастинги и вообще полезный материал, который можно почитать, в принципе, подчеркнуть для себя. Вот. И это, по-моему, я, по-моему, все темы вам сегодня сказала. Я сегодня такая спокойная. У меня микрофон просто, ребят, держит. Просто держит микрофон обычно я как бы, выходи на улицу да? так напоминаю о том что у нас с вами три дня 10 процентов скидки сегодня до 12 ночи 15 процентов скидка оплата у вас вы видите да яндекс яндекс мани карта сбербанк тиньков втб все написано а также можно все втб тиньков сбербанк он Онлайн работает. Ну, то есть, вернее, по номеру телефона Онлайн работает. По номеру телефона уже заговорилась, да? А Вот. Как-то так. Давайте я немножко подожду вопросы. Если будут, я отвечу с удовольствием. Я решила, что все вот эти три эфира, которые я провела, я буду открывать. Вот завтра я открою первый день марафона. Послезавтра я открою. Второй день марафона. А этот уже я не буду закрывать, потому что у меня там очень много, на самом деле, я посмотрела марафонов, которые можно на прод... которые я пустила на продажу. Вот, поэтому как-то так. Ну, что я могу сказать? Я чудесный человек, ко мне идут чудесные ученики, только лучшие из лучших, которые действительно что-то хотят сделать в своей жизни. Вот. Я, наверное, просто такой человек прекрасный чудесный человек а еще важная вещь я покажу ваших вопросов важная вещь я через неделю буду проводить марафон то есть не не вот ту неделю буду готовиться к нему марафон работы на камеру если вам интересно да это кто хочет youtube канал открывать кто боится камеры кто опять же реально Поймите, сейчас все уходит э, в интернет. Все уходит в интернет. И камеры это то, что надо как раз. Как-то так. Я надеюсь, у меня там звук был получше сегодня. А, как же? Нам же надо поставить черный квадрат. Наша неизвестность. Кто-то до сих пор не решил манит его актерское мастерство к себе. Или все-таки он, так сказать, будет сидеть на попе ровно и делать все сам. Ну, вот я делала... Нет, кстати, что я делала сама? Я кучу денег на образование потратила. СМДА, Американская театральная академия, там 2000 долларов надо было оплачивать. Это, ну, это был 2015 год, но это примерно сейчас 100 тысяч. 2000 долларов я оплатила. Вот. Питере, когда я проходила курсы в корпорации Мир Шоу», я тоже там, там тоже была оплата. Я, наверное, уже там тоже. То есть я пока училась, прежде чем там работать, я платила деньги за обучение. Вот, как бы, но я знала, для чего это надо. Потому что я хотела научиться работать э, с актерами э, как режиссер. Я хотела научиться работать на хромакее. Я хотела повысить свои актерские знания, э, с, э, научиться монтажу, снимать ролики, делать клипы различные. Довольно-таки интересная вещь. Так, сейчас посмотрим, есть ли какие-то вопросы. И мы с вами так. Надо даже я в час уложилась. Я думала, кстати, я думала, будет немножко побольше по времени. Но у нас не так час. Я большая молодец. Я уложилась в час. Айда я, айда шум, айда Лара Шум. Так, ну что ж, у вас есть uh, мой WhatsApp, мой telegram 8 985 447 восемьдесят семь. Вы можете написать свои вопросы, предложения, uh, так сказать, да. По поводу оплаты тоже можете например, написать мне и спросить меня. И будет нам с вами счастье. Я, по-моему, все доводы провела, почему надо у меня обучаться. Все доводы уже. И то, что тут на съемках была. И что мы делали вообще на съемках, и как происходят съемки, и сколько я, и как пробы, и все остальное. Вам решать, ребята. Решать вам. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Рассказывайте об этом видео своим друзьям, вдруг кому-то оно пригодится, может, кто-то давно уже хотел, мечтал а, учиться начать актерскому мастерству. Рассказала вроде все подробно, что мы делаем с вами на курсах а, у Лары Шум, да, как я вас поддерживаю, как мы с вами работаем со сценариями, а, с разбором и налогом. Вот, как-то так. Тогда в таком случае а, Благодарю вас огромнейше, что вы были три дня со мной, что вы меня смотрели. И сегодня я вам, тем, кто не был, вы сможете посмотреть это также. Я ссылочку скину, да, кто записывался на марафон. Посмотрите, и у вас есть прекрасных три дня. 26, 25, 27, когда вы можете произвести оплату. Что ж, до свидания, хорошего всем вечера.